После того, как мы рассмотрели стратегии, которые присутствуют, которые можно использовать на биржевом рынке, стратегии скальпинга, в этой главе я бы хотел поговорить про автоматизацию, потому что не коснуться этой важнейшей темы невозможно. И в данном уроке кратко еще раз вернемся по я преимущество торговых роботов, чтобы, нам, чтобы было полное понимание. Первое, чем отличаются роботы, это полное отсутствие эмоций при совершении сделок на биржевом рынке. Но это нельзя как принимать как догму, потому что всегда возможность есть у вас отключить робота. Это тоже вмешательство в, э, в трейдинг. Это тоже на самом деле недопустимо. Невозможно спорить с тем, что быстрота исполнения сделок на биржевом рынке у роботов намного выше. И в некоторых видах трейдинга мы уже говорили. В принципе невозможна ручная торговля, там невозможно, например, высокочастотный скальпинг, невозможен без роботов. Возможность торговли 24 на 7, ну точнее это возможность торговли в течение всей, всего времени работы биржи и работы на 5 дней в неделю. Следующее преимущество, возможность анализировать огромное число рынков. Если ты, вы торгуете вручную, это несколько инструментов, если вы хотите расширить вашу торговлю на другие инструменты, например, у вас есть хорошая стратегия, вы ее программируете и работаете не на одном инструменте, а работаете на 10, на 20 и больше, то здесь только автоматизация. Результаты все равно в любом случае будут у вас более стабильные, несмотря на то, что даже здесь у вас будет не совсем идеальный алгоритм. Следующее преимущество – это возможно тестировать и оптимизировать, в отличие от ручного трейдинга. Здесь нет никакого субъективизма. Здесь вошел, здесь не вошел. Есть четкая стратегия и ее можно протестировать. Не для всех стратегий это возможно, но сейчас у нас в планах внедрить в терминал MetaTrader 5 наши алгоритмы и попробовать там протестировать, потому что там заверяют разработчики, что у них появились тиковые данные. То есть мы можем на истории протестировать, и это очень важно для принятия решений в будущем о том, будем мы эту стратегию использовать и с какими параметрами. Используемая автоматизация это много свободного времени для других занятий, для изучения других видов торговли, для, совершенно, для ведения другого, совершенно не связанного с трейдингом бизнеса. И роботы подходят как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. И нельзя сказать, что роботы лучше, а ручная торговля хуже. Одно дополняет другого и нельзя сказать, что нужно делать именно автоматизировать торговлю или только торговать вручную. Если вы хотите быстро погрузиться в рынок, хотите изучить рынок, вам необходима ручная торговля и полное погружение. Но при этом автоматизация она не помешает, а дополнит только ваш правильный подход, ваше изучение рынка. Я рекомендую всем сочетать и то и другое, а дальше для себя уже выбирайте, что вам подходит и что вам ближе.